Осман настоящий цейлонский чай. Собранный вручную на плантациях Шри-Ланки, приготовленный по традиционным рецептам. Попробуй разнообразие вкусов Асман Ти. Лучшее из цейлона.